Какой грунт мы готовим для посадки сеянцев двухлетки, трехлетки в нашем питомнике хвойный дворик. Грунт обычный, семнозем, перемешанный с песком и хвойным опадом. То есть сначала здесь росла трехлетка и до сих пор растет. Я думаю вот видите тут хвойный опад, назем и песок больше не простая земля никакого ни не удобрим, ничего мы не добавляем землю она растет прекрасно вот если пойдем дальше посмотрим нормально. это уже перекопанная перекопанная грядка это на весну посадки потому что за зиму она должна пролиться хорошо. Ну, если эта грядка, скорее всего, может быть и посадим еще здесь двухлетку в этом году. То есть осенью. Вот рассыпан койный опад, Хлой, вы видите, да как? почти. Ну, сантиметров 5-10. Это берется и. Вот так перекапывается И песок, да? Да, песок песок, ну песок, ну песок должен быть сначала Потом перекапывается Потом хвойный опад рассыпается Потом опять перекапывается С хвойным опадом И вот она у нас тут Хвойный опад он имеет свойство Просто уходить Он уходит уходит в землю его практически не видно если здесь вот посмотреть вот трехлеточка у нас вы видите да что хуйный опад есть но его практически и не видно после посадки опять присыпаем хуйным опадом и как бы все нормально ну эту грядку я думаю мы скоро отправим уже это ель трехлетка да? это ель трехлетка да довольно хорошая сейчас, она уже почку набрала, вы видите какую хорошую в принципе про грунт, я рассказал все, вот посмотрите еще и можно видеть тут. то есть еще раз повторяю, никакого специальных удобрений мы не вносим обычный песок, обычный грунт, обычный чернозем хвойный опад сверху насыпан, ну сантиметров 5, это все перекапывается все дождя, а потом все сажается, вот эта грядка уже перекопана и вы можете видеть, вы можете видеть как хвойного опада практически не видно, сейчас зимой пойдут дожди, снега, это все пропитается, если сможем конечно же посадим в этом году, если нет, то уже весной. Будем рассаживать тут двух лет. И она будет трехлеткой. Вот здесь у нас пятилетка растет. Здесь такая, такой же грунт, все такое же. Вот если даже копнем, вот видно, что он как пластилин. Ну, Хвойный опад видно сверху. Но вы видите, растет прекрасно. Шикарная почка.